это год было федеральный региональный до да, местный бюджет из здесь крайланд сельское хозяйство заротемпандалу ос свечем 0 миллиард сезим все 700 миллион руб кудымкарской район он эта цифра логища куим даст 30 миллион руб. кудымкарской район он прими там сельское хозяйство заротем черты программа на нянь водит на пода лепты научат хозяйство изда устойчивая ну вот на посады нудж программе зло сезим под программа программа стоит из семи разделов у нас в районе Такие разделы, как развитие продукции растеневодства, развитие продукции животноводства, поддержка малых форм хозяйствования, обновление техники, ветеринарные мероприятия и развитие кадрового потенциала. Ну и вот э, седьмая, последняя часть – это э, развитие инфраструктуры. Этим программа уже лая район инкуемат годни. Колем год в ЛНС я обычно отстал и на южный проект из «Россия не Та вся перспективная программа ныла щелом я оцениваю только вот эти все направления, которые там заложены только положительно. Ну, даже вот хочу сказать, что вот Кудымковский район – это один из немногих муниципалитетов Пермского края, который вот на таком, ну, я считаю, значительном уровне поддерживает селян, потому что суммы, которые закладываются там, они для них существенные. В связи направлениями Россия немає пока участвует квадрат под программой. Меджит статья Евлан производства черты, субсидирование было 0 миллион к еще 20 тысяч руб. Миллион у нас рубан лосвичный племенный подводитом удобрения сда ГСМ было. На этот год районная программа она расширена в плане инвестиционного направления. Здесь у нее есть направление разработки проектов инвестиционных. И вот как раз вот эти проекты должны быть направлены на развитие животноводческого отрасли мед чем районлан программа полан продукция больше тем до реализации было я и доел субсидирование было район видджа нель даст 14 миллион какям еще 800 тысяч руб учат возможности с районлан программа счета хозяйстве злан учат формы зла Особенно направлена эта программа связи с поддержкой малой формы ради чего, потому что у нас не все территории имеют развитое развито сельское хозяйство. И поэтому, чтобы на этих территориях сельское хозяйство развивалось, вот поддерживаем эти малые формы. Не ечащем луа, счетом и челон уланин строит эмвыла. Россия не может пока пользоваться эмпыр. Дерколем год вылентатан строительство ноль уланин. Это год вылент от самого терлопондаса район почта. Надеемся, что вот строительство жилья, улучшение вот жилищных условий и развитие сельского хозяйства будет поддерживаться в районе и в дальнейшем, как и поддерживаться на уровне края и на уровне федерации. Будет ли это год валун? Крайланд. Сельское хозяйство вылазило от вида неольдас. 14 миллиард 700 миллионов рублей. Мы и тачанами видя сда зорота спосаден Алексей Некулин, Евгений Фирсов, Вести Кудемгар.